Всем привет, вы наверняка уже наслышаны о новом сервисе от Яндекса, который дает возможность, не отрывая жопы от дивана, заработать пару сотен рублей в день. Честно скажу, поначалу я был настроен весьма скептически и до конца не верил, что из-за этого выйдет что-то путное, потому что, если хоть кто-то немного знаком с Яндексом, понимает о чем я говорю, любые их идеи воплощаются в жизнь, мягко говоря, через одно место и с очень большими трудностями. Ну да ладно, не будем о грустном. В этот раз у них все более-менее получилось. Если, конечно, закрыть глаза на постоянные сбои работы сервиса, затруднения с выводом своих денег и прочей ерундой, которые постоянно случается практически ежедневно. Про все косяки и мифы в работе этой площадки нужно снимать отдельные видео. Поэтому, если вам действительно интересна эта тема, тогда обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Давайте не будем тянуть кота за яйки, нам пора начинать. Сегодня я вам расскажу и самое главное покажу, как всего за пару минут можно завести свой собственный канал на платформе Дзена и начать зарабатывать. Поехали! Открываем ваш любимый браузер и пишем в поиске Яндекс Переходим по первой ссылке и попадаем на главную страницу сервиса. Здесь самые пытливые умы могут полностью утолить свою жажду знаний и подробно почитать что это за адская машина и для кого она представлена. По факту, это обычная лента рекомендательного контента и заодно блок-платформа для авторов, где каждый смертный человек способен завести себе канал и пытаться доносить свои мысли до своей целевой аудитории. Кому интересно, изучите более подробную информацию на сайте. Ну а мы двигаемся дальше. Видите, почти перед вами большая желтая кнопка с надписью «Стать автором». Вот туда и кликаем своей мышкой. Отлично. Все идет по плану. Мы попали на главную страницу Zen редактора Естественно, чтобы завести себе канал, мы должны зарегистрироваться на сервисе. Вы это можете сделать любым удобным для вас способом. Это может быть аккаунт в Яндекс или Google, или же ваш личный профиль во ВКонтакте, Facebook или Twitter. Лично я рекомендую регистрацию через аккаунт в Яндекс. Причем это должен быть чистый аккаунт, созданный специально для этих целей. Во-первых, на новой почте не будет лишнего спама, а только письма от техподдержки. А во-вторых, к нему можно привязать кошелек Яндекс Денег, на которого вы впоследствии будете выводить свои миллионы. Итак, смело жмакаем на большую желтую кнопку с надписью Яндекс и продолжаем регистрацию. Еще раз повторю, аккаунт должен быть чистым поэтому даже если у вас уже есть аккаунт в Яндексе, мы все равно создаем новый. Видите, в самом низу написано «Регистрация». Туда и нажимаем. Все просто. Указываем ваше имя, фамилию, придумываем логин и пароль для доступа к вашему аккаунту. Далее указываем номер вашего мобильного телефона, на который придет смс с кодом подтверждения. Если вдруг по какой-то причине вы не хотите полить свой номер телефона, тогда выберите пункт «У меня нет телефона». Тут необходимо выбрать контрольный вопрос и ввести символ из картинки. Короче, вы наверняка проделали всю эту хрень уже не один десяток раз. Поэтому, чтобы не растягивать нудяньсину, немного промотаем. Поздравляю! Всего за каких-то пару минут вы создали свой собственный канал в Яндекс.Дзен и на один шажок приблизились к своей финансовой независимости. Шучу. Чтобы заработать достаточно бабла на этой платформе, вам придется попахать, как папа Карло. Я вас сразу предупреждаю, писать придется часто, много и очень-очень интересно. Но не будем о грустном. Давайте-ка я вам лучше покажу, что здесь к чему и как это все работает. Видите эту огромную букву «Я» в синем квадрате? Первым делом нам сюда. Здесь хранится главная информация о вашем канале. Для начала придумайте название для своего канала. Оно должно быть емким. Легко запоминаться, и читателю должно сразу быть понятно, о чем идет речь на этом канале. Не забудьте установить аватар своего канала. У безликих каналов слишком мало шансов сыскать славу и обрести преданных поклонников. Обязательно добавьте пару строк о вашем канале, чтобы людям, которые впервые зашли на ваш канал, стало чуть более понятно, что это за болото и какие лягушки здесь обитают. Хорошо бы сюда добавить свой e-mail для обратной связи или ссылку на профиль в соцсети, где вам можно будет задать пару вопросов, обсудить с вами ваши последние публикации, да и просто обматерить вас с ног до головы. Ну а дальше все по инструкции. Заполняем графу с мобильным телефоном и контактным e-mail. И не забудьте подключить Яндекс.Метрику к своему каналу. Вы же хотите знать все о своих читателях, правда? Например, сколько им лет, они мальчики или девочки, откуда они и прочую полезную информацию. Ставим галку и соглашаемся с правилами платформы. Все. Теперь вас точно можно поздравить. Теперь вы начинающий автор на платформе Яндекс.Дзен. Если вдруг у тебя остались какие-то вопросы, пиши их в комментарии, и обязательно отвечу. На этом все. Всем пока.